сегодня пеку свои деревенские тоненькие блины на кефире в деревне конечно пекли эти блинчики даже просто на молоке который уже подкисло прокисло и вот я тоже решила воспользоваться таким же способом взяла стаканчик кефира стакан муки два яйца у меня сегодня и здесь вот столовая ложка сахара и чайная ложка соли и сода все начинаем замешивать тесто. Берем сначала яйцо, взбиваем хорошенько в чашечке. Сегодня последний я сразу сахар с солью тоже высыплю таким образом. Сахар можете брать на свой вкус, на свое желание какое. Кому как послаще, кому как менее сладкое, я вот хочу сделать менее сладкое. Сегодня. День такой называется Заловкины блины, то есть молодая хозяйка приглашает к себе заловку, сестру мужа. Последний день масленичной недели. Блины надо испечь. Вот. Заловка приходила, оценивала как.. Молодая хозяйка управляется, как накрывает стол, какие вкусные у нее блины. А, а, а, мнение о заловке было важно, потому как, как говорить, золото, слово злой. <злой> И сейчас так говорили, заловка, змеиная головка. Так что надо было угодить заловке. Муки стаканчик добавляю. И все очень хорошо перемешиваю без комочков. Тесто у меня получилось вот такое эластичное, как сметанка жиденькая. И сейчас я добавлю вот, пол чайной ложки соды. Только что вскипела у меня водичка. Прям кипяточком я сейчас залью, залью сюда. Активно перемешаем. И получится наше блинное тесто. Видите, как поднимается уже, идет реакция, понятно, соды с кефиром. Такая получается очень, видите, уже пузырьковатая такая масса получается. Вот сейчас я еще добавлю сюда три столовые ложки масла подсолнечного. И можно будет уже выпекать. Я так на глазок вот добавлю вот так вот все заловки у меня нету но у меня есть очень хорошие соседи и мы сейчас соберемся пить чай с блинами масленицу будем продолжать последний день зимы у нас метет прям метет метет хлопьями снег идет ну что, пошла в сковороде, все готово. Буквально капелька масла подсолнечного раз в сковороду, а потом я уже буду жарить без масла подсолнечного. Залила первый блинчик. Вы посмотрите, как хорошо получается. Дырочек много, значит тесто хорошее. Значит хорошее тесто. Так. Вот. Я люблю, когда блинчик прожаривается хорошо. Оп. Первый блин не комом. Не комом. И вот в таком духе будем жарить мы блины. Что показывать тут, как говорится. Тарелка у меня большая, поэтому надо. Каждый блинчик, каждый блинчик. Ну, я уже не буду здесь. Класс масла подсолнечное, нет необходимости, потому что в тесте есть масло. Этого достаточно. Этого достаточно. Масло. Будем выпекать блины. Если не цене вкусные блины получились. Это замечательно. Горяченькие. Чудо, чудо, как, чудо как хороши, да?